Приветствую, друзья! В этом кратком обзоре речь пойдет об очередной экранизации произведения Стивена Кинга, написанного в авторстве с его сыном Джо Хиллом. Одноименный рассказ был издан в 2012 году, а спустя 7 лет за создание его киноверсии взялся режиссер Винченсо Натали, лично мне запомнившийся по таким фильмам, как Куб, Химера и Лимп. И в октябре 2019 года картина стала доступна для просмотра на просторах Netflix. Итак, Кэлл везет свою беременную сестру Бекки в Сан-Диего, где девушка планирует договориться об установлении своего будущего малыша. Она не хочет растить его одна, а отец ребенка Трэвис самоустранился. Молодые люди останавливаются у обочины по нужде и неожиданно слышат голос мальчика, доносящийся из высокой травы. Он говорит, что заблудился в этих зарослях и просит о помощи. Долго не раздумывая, Келл и Бекки пускаются на поиски мальчугана, предполагая, что ребенок находится поблизости. И тут Зеленое море преподносит им свои неприятные сюрпризы. Все, кто заходит в заросли, мгновенно теряют как друг друга, так и ориентацию в пространстве. Сотовая связь на этом поле тоже не работает, а трава настолько высока, что увидеть что-то вокруг не представляется возможным. После длительного облуждания Кэлл все же находит мальчика, которого зовут Тобин, а Бекки встречает в зарослях его отца. Позже к этой компании присоединяется бывший парень Бекки – Тревис, который отправился на ее поиски, когда она не вернулась из поездки. Он-то и рассказывает героям, что с момента их исчезновения прошло больше двух месяцев. Становится понятно, что все они стали жертвой пространственно-временной коллизии – но все же это не главная их беда. Где-то в центре этого бескрайнего зеленого моря растительности стоит камень, древний, как сама земля. Любой, кто к нему прикоснется. А впрочем, это уже будет спойлер. В литературном произведении тема камня была затронута писателями лишь вскользь, да и мистики в рассказе куда меньше, чем в кино. Но Натали решил развить эту тему своими усилиями и внести больше деталей хотя и они по итогу не дают четкого понимания, что же это за поле чудес. Название фильма полностью отражает его суть. 90% времени герои блуждают в высокой траве и зовут друг друга по именам. И, честно говоря, это быстро начинает утомлять. Эта монотонность создает впечатление, что сюжет топчется на месте. Но во второй части картины градус Састенса постепенно возрастает. Сами герои ничем не примечательны. Им не хочется сопереживать. Единственный, чья игра хоть немного раскачивает лодку в этом зеленом море, это папа Тобиана, которого исполнил Патрик Лилсон. Но вот что создателям точно удалось, так это поймать и показать ту жуть, которую способна нагнать вроде бы безмятежная природа, даже при дневном свете. И хотя трудно себе представить, что на протяжении ста минут можно показывать траву, но нет, тут фильму будет чем вас удивить. Некоторые операторские решения смотрятся очень живо и впечатляюще. Растения как будто наделены не просто человеческим разумом, а знают, помнят и понимают куда больше, чем способен человек. Пожалуй, на этом и строится основная идея этого триллера. Роль беременной Бекки исполнила Лайса Дельвейра, а ее брата Кэлла сыграл Эвери Виндетт. Мальчик от Тобина, Уилл Бьюинг младший и всех их можно назвать начинающими актерами. А вот роль Трейса досталась Харрисону Гилбертсону, которого многие вспомнят по сериалу «Пикнику висячей скалы» и, возможно, фильму «Апгрейд». Стоит упомянуть и о канадской актрисе Рэйчел Уилсон. В этом фильме ей досталась роль мамы Тобиана. После просмотра сложно отнести фильм к какому-то одному жанру. Это, безусловно, неплохой триллер под толстым слоем мистики, который в финале превращается в полноценный ужастик с каким-никаким, но хэппи-эндом. Сюжет оригинальный, но в его хитросплетениях легко потеряться. Пожалуй... Это кино можно посоветовать фанатам писателя и всем, кто любит нестандартные операторские решения. Такой крепкий хорошист, не хватающий звезд с неба, но вполне способный заинтриговать и удержать внимание зрителя. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!